Модный трепчик. Известным хочу стать, но чё-то никак Ежедневно на ютубе подвожу я вам контент Моя статистика плачевна остается Это тренд, я всего лишь стример Я не блогер, рэпер, вайнер, блять Я игры стримлю, не читаю, как могу Я, суки Один 1xbet не не всералось купить меня даже ебаному вулкану Кому мне жопу продавать, когда нет спроса Лечу в яму и вместо чемоданов денег набираю килограммы Жира Ну а хоть хотел ты, В игрушки сидят играть, ёпты Я могу доказать, что могу читать, что могу высших сук, мам, баб, ебать Минусы сочинять, как и денег поднять, что могу чем бахать, заски я мог покупать реал вайфер, реал реал-реал-лайкер я буду реакции и словно вайнер О, а кто это у нас тут? Мистер Контентмейкер? Денег хотим зарабатывать? Но ну, я тогда расскажу вам как Я серьезный рекламодатель Я в не валяю, жмею И кричи, и никогда не забывай кто ты. Я лайфер, real, real Lighter. Снимать я лайфер, real real real я лайфер, real real real я лайфер, я словно я лайфер, я лайфер, я лайфер, я лайфер, я лайфер, я я лайфер, я я я лайфер, я я лайфер, я лайфер, я я лайфер, я лайфер, я лайфер, Yeah. Подписка, лайк, коммент, пожалуйста <laughs> А чё всю песню смеюсь как даун, блядь?